Ну что, соскучились? Всем привет, сегодня четверг и это начало нового влога Сегодня мы с вами приготовим овсяную кашу С оливками, ветчиной Это у меня перец, я его замораживала И еще добавим сыр Вы, вы что думаете, что я только омлет умею делать? Совсем нет Овсянка, конечно же, такая так, у нас пока размораживается перец, здесь, здесь кипятится вода для каши. Как только перец разморозится, мы к нему добавим все остальное. Вообще, впервые, именно по такому рецепту, я попробовала сделать эту кашу с маслинами, мне очень понравилось. Сливками тоже вкусно, потому что они такой солоноватости дают необычные. Было бы трудно, наверное, если был какой-нибудь твердый сыр, но у нас остался моцарелла, поэтому я немножко ее натерну на мелкую, чтобы потом посыпать Выглядит это, конечно, может быть не супер красиво, но это действительно вкусно. И сейчас, кстати, когда посмотрела, мне напомнила на кашу, которую мы варили в деревне для животных. А еще раз повторюсь, это действительно вкусно будет. Я надеюсь, Вау! У нас готова овсянка! Вот так вот она выглядит при подаче. Давай, пробуем. First impression. Как обычно, это я буду. Но, ну, естественно, я... то Эта ответственность... <laughs> я все Я все съем. Ну, спасибо. Покажи, что у тебя есть. Показывай. Смотрите, что у нас есть. Вообще красотища такая. Давай попробуем, не отравлены ли. Давай. школа Мне Нежный только поцелуй. Какой? Твой. Ну и далее. Воспитание. Так, сейчас 21.57, и мне для вас две новости. Первая новость, я довязала рукав. Вторая новость, я досмотрела бумажный дом. Я всегда почему-то, очень почему близко к себе воспринимаю любые сериалы. Ну это какой-то пипец. У нас 0.30. Я перевязывала свое блокламу. Раньше тут был кругляшок такой, но я пробую разные версии, все, не сдаюсь. А, В другую сторону, пожалуйста, mm -hmm, Можно вот так вот резинкой еще все обшить. Я предлагаю вот так и просто вот... обшить резинкой. И <звук> должно быть нормально обшить. Вот полностью. Пока. <звук> <Ага. звук> Ребят. Ну, я еще, конечно, не сшила рукав. Фу, okay, кит, Короче, я думала, что сшивать очень легко. Оказалось, что нет, если у тебя нет нужных обучающих материалов, которые, слава богу, я нашла в этом интернете, хоть это и сложно. Эм, Довяжу да дашьью, да, сшиваю свитер. И покажу вам его полностью уже потом. Сейчас мне нужна передышка. Итак, у меня сегодня план капкан в стиле Хэллоуин. Буду пробовать повторить этот образ. И если честно, я волнуюсь, что у меня не получится. Здесь я сделала забрала всю косметику. Сейчас. Иду к Ане в Пекин, мы договорились встретиться там, выпить кофе, поболтать, заберу не все и поеду домой снимать видошку. Погода на улице такая, словно весна начинается. Вообще без понятия как потом перестраиваться на этот холод. сегодня мы взяли подготовили несколько подарочков. Первый подарочек Upside Light It Up Wiz. Это очень клево. я уже все рассмотрела. А тут Аня... Ты видишь, Young. Ну. Young. Блин, очень красивый Forever Young. Forever А здесь Аня платье у Камилы отжала для образа да. на Хэллоуин. Здесь когти. Волосы, белая штука для лица, грим, белый грим для лица, потому что, ну, тональником бы все равно не получилось сделать такой эффект. Я наконец-то дома, это значит, что мы скоро начнем снимать этот видос к Хэллоуину, который, я надеюсь, получится бомбический. поэтому я сейчас наберу сил и переведу вас в вертикальное положение. Кажется, я нашла кадр. Буду снимать вот так вот. Мне нужно парочку видосов в ТикТок. И что еще? Ну, и потом сделала фотографию для поста в Инстаграм. Это красиво солнце. Там свет сейчас вам покажу. Мне так нравится этот свет. Я вообще люблю все от солнце в доме, на стенах, где угодно. Это всегда супер красиво выглядит. Самое интересное, что мне это нравится. форматный, в формат. Мне очень нравятся стрелки, какие получились и как они выглядят. И губ. И брови на красный. Блин, я бы делала такой макияж каждый день, честно. Вот. Вау. Ого. Угу. День еще не закончился, я, я успела продать. Причина в том, что я хотела связать взятые свитеры своему парню, и мне ну, кажется, что, что он... Не без потому что он короткий. Паша говорит, что все нормально. Будем думать, что это такая фишка. Возможно, мы его еще потянем, когда постираем. Знаете, сколько сейчас времени? Сколько Бубкая сейчас ночью. времени? Час ночи. Час ночи, знаете, куда мы едем? На заправку. А знаете, зачем? Заколы. и минерал. Всем привет, ребят. Вчера... Я рыдала, как вы помните, Обычно и так рыдала, причина. а? Такая вот причина. Вообще, вообще Так рыдала, что у меня сегодня башка раскалывается. Вот я не знаю, может у кого-то также есть, но у меня постоянно так, что если я много сильно плачу, в следующий день в моей голове приходит вообще все. Мы с Пашей убрались, вообще дома чисто, максимально прекрасно. Я вам покажу, как это потом, когда мы вернемся. Сейчас едем на завтрак, потому что суббота, и у нас вот такая традиция заметить мы едем на завтрак после этого у нас опять таки есть дела в курицы уже не палка для душа но паша будет покупать подарок для роберта а я упаковку для подарка потому что мы сегодня идем на день рождения роберта это ребенок Галий Дима это семья они забейте Он не обязательно знает всех подробностей в общем такой у нас день на лайт, суббота мы идем, кстати, в Ньюс-кафе. Ни я, ни Паша там ни разу не были. Будем пробовать завтраки, какие там есть. Красиво. Итак, дамы и господа, смотрите. Вот это наш первый завтрак. Я тебе помогу, Паша. Что хочется сказать. В Ньюс-кафе я, конечно, получается, была. Ну вот ела там впервые, мне понравились драники Они, они знаете, из всех драников, что я ела, где-то или заказывала Они больше похожи на домашние, даже внешние А еще там дали много сметаны, это я тоже очень, тоже очень люблю Дали просто сметану и еду какую-то Ну там реально просто много сметаны Обычно, когда ты берешь где-то драники, там сметаны, знаете, типа на ноготок просто попробовать. Меня это бесит, потому что я обычно сметану с драниками ем, а не драники с сметаной Говорю Пашу поехать на Дану мол. Выбирать подарок на уже что говорил. уже говорю. Да? Я хочу больше помериться, какой-нибудь белишка. Но на самом деле не белишка, а топик какой-нибудь. Ну, что-нибудь наверх, понимаете? Трусов ты придешь достаточно. А отличиков не хватает катастрофически. Катастрофически. Не, на самом деле... Я просто не ношу такие, знаете, обычно. Вот мне топики нравятся. Но вы поняли. <мес> Еще примарафетился? <смех> Сказала, что Бионикал старческая хрень. Просто смотрите, мне кажется, мне сегодня придется съехать. Мысли, которые я вынесла с нашего похода с Олего, что парни до конца жизни останутся детьми, которые любят игрушки. Потому что не знаю, как у вас, девчонки, мальчишки. И у меня в какой-то момент просто большое отторжение ко всему этому случилось. Мы наконец-то дома! Прошу обратить ваше внимание, с этого пола можно есть. Здесь порядок нереальный. Купила больше себе штанишки и купила трусики. Не купила я себе совершенно то, что хотела, а это именно лифчики, топики, но я и как бы их будто бы не в таком большом количестве, то есть я помню, что прошлой зимой там были разные такие трикотажные, такие подвязку еще сделаны, топики, в этот раз ничего подобного я не увидела, поэтому что мой глаз не зацепило, а что мы вот зацепили, отрежу все этикетки и покажу вам на себе, а еще я вчера сделала невозможно, я помыла все свои кисти, color pop я пользовалась, наверное, года два-три, и только в первый раз помыла. Упс. Паш, делай со мной сердечко. Мы в солнечной Калифорнии передаем вам всем привет. <laughs> Блин, вообще реально. Смотрите, как солнце, солнце. делает мут. Тонишки класс. Так, вот как эти штоники выглядят на мне. Очень приятные, очень приятные. И зеркало не мыто. И вот такую коллекцию еще взяла себе. Смотрите, как я себя макияж делала, пока Паша спал. Очень вчера, вдохновившись стрелками и макияжем к Хэллоуину, я решила попробовать что-то подобное сделать на своих глазах сегодня. Не в моем стиле. Кстати, брови можно просто поярче делать. Ой, ну все, ну все, вы на него посмотрите. Вы нарядился. Пересой на Смотрите, стрелки. Ну смотри, Мы подожди, подожди, проведите. подожди. Смотри, ко мне сюда, иди ко мне, иди ко мне. смотри, первый, смотри, смотри, смотри, Родители. смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, на смотри, смотри, смотри, смотри, будто была на Рейве, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, Андроидом. Я был андроидом. <реклама> Шапочка показывай, на чеку, Знаешь, я сложный, сами сами знаю, почему. Мы, сияем, как мы взялся, взялся, Я не Я как с тобой, и что за ладно? Большой, большой-большой привет. привет, мы идем на завтрак, вчера мы знатно так повеселились, кто-то это заметил по моим историям в инстаграме, где мы с Пашей поем песню Егора Крида, Love Егор Is, иван, love. как ни странно, я вчера очень сильно напилась, по правде вам скажу, игристым, э, десертным причем. Но у меня даже голова не болит. Хотя я обычно из тех людей, которые предпочитают мучиться на следующий день после серии. Ну, в смысле, я не предпочитаю, мое тело предпочитаю. Идем, есть суп. А похмелье, типа. Это палец ведьмы. Итак, Павел решил показать мне свою школу. Это такой, знаете, предлог прогуляться. Что ты скажешь? О своей школе. Скажи, что чудесная да. школа. Тебе нравилось там учиться? Тебе вообще нравилась школу? Учиться? Школа. Школа нравится? Школа учится. Одноклассники у тебя да. нормальные были? Нормальные. Обычные. Повезло же. Шутка. А какой тебе был любимый Средний предмет? <laughs> любимый предмет, мне кажется, у меня был английский и математика. О, прикольно, у меня тоже был английский любимый и физкультура. Ну, а, и учиться. русская литература. А что у тебя было по русскому языку? Плохое, у меня был русский язык, я только его потом выучил. Я у меня тоже я до сих пор не выучила. У меня была шестерка, но она была с такой тоже была шестерка, да. Ну, типа, прям, реально я... Знаешь, когда писали вот эти вот экзамены, я не помню, как они называются, когда одну оценку за грамотность, а другую за пересказ ставит. А, у меня да, по да. пересказу могло быть 9, а за грамотность 2. О, а ты школу прогулил? У Нет, у нас в я вообще, мало про... вообще не прогуливал ни разу, по-моему, в школу, реально, жесткий чел, да? Я очень много прогуливал, особенно в девятом или в десятом классе. Какой класс последний, я не помню? Одиннадцать, в школе одиннадцать последний. Ладно. Посмотреть для этого момента, да. просто напишите ваш средний балл. Учитесь вы, не учитесь, расскажите как О там? вашем любимом предмете? Рубрика школа завершена. Я надеюсь, мы смогли с вами стать поближе. забрали моего двойника просто. Скажите, что они похожи очень вообще. Я когда в первый раз увидела, я думала, где мой парень? Это шутка. Я не ожидала, что братья могут быть похожи. С разницей сколько? 12. 12 лет. Двенадцать лет. У нас закончился развал схождений, масло поменено, масло же, да. И теперь мы едем в кино на семейку Адамс, на мультик. Очень интересно посмотреть, плюс сегодня Хэллоуин, всех поздравляем. Кстати, по этому поводу сделала фотографию в Инстаграме. Если вы вдруг не видели, обязательно зайдите, поставьте лайк. Очень важно, очень нужно, я переживаю вообще. Где мои лайки? Обязательно поставьте ваш лайк. С каждым лайком я становлюсь счастливее и креативнее, и, ну, вот, и богаче дай um, бог сейчас будем тестить мустангович мустангский главный тестировщик мама как по мне ну такое Некомфортно. вообще нифига но выглядит прикольненько мы сходили на семейку Адамс мне очень не понравилось Наверное, решили не есть сегодня весь день дома. И приехали в Бургер Лап. Есть один из наших любимых. Я по классике беру чизбургер, мы его всегда здесь брали. А Паша решил попробовать. что ли? Так что попробуем и узнаем. Это моё. Паша сказал, что этот бургер не помещается ему в рот, и он вообще, этому удивлен. Yeah, Вкусно? Yeah, yeah. Так что, лучше классика чизбургер или тот, который ты сегодня попробовал порк? Чизбургер. Yeah, yeah. Я согласна. Если честно, я рассчитывала на какое-то суперчеловое воскресенье. Вместо этого поделали кучу дел. Понятно, что не напрягайтесь особо, но все равно как-то, ну, в... Динамики мы провели этот день. Я буду вязать образец из этих ниток, чтобы посмотреть, насколько они растягиваются после стирки. Чтобы понимать, что из них свяжу потом. Паша будет смотреть интервью, и мы наконец-таки лежим спать. Так что увидимся в завтрашнем дне. Всем утро понедельника! Я сделала себе завтрак. Смотрю сериал «Династия». Мы с Аней в какой-то момент тоже начинали его смотреть. Но как-то он нас не затянул, и сейчас я поняла, что это идеальный сериал для, ну, вот, такого времяпрепровождения за спицами. И я просто что видите, такого цвета, поэтому такая картинка. Вот, я поняла, что это очень классный сериал, типа, за завтраком, за спицами, вот, плюс он не такой волнующий, как был бумажный дом. То, что надо. После вчерашнего фокуса-покуса захотелось смотреть вообще какие-то старые, не знаю фильмы, сериалы, вот именно те, которые так сняты, очень душевно, очень прекрасно. Я вчера реально смотрела на картинку и просто так кайфовала. Максимально советую, если вдруг не смотрели фильм Фокус-Покус, я в детстве, во-первых, от него узнала, откуда, ну, что такое Хэллоуин из-за этого фильма. Вот и миллион раз его пересматривала. Не знаю, мне безумно нравилась эта история. Возможно, если вы не видели и посмотрите, может вам также понравится. Так что очень советую. А Династию просто продолжу смотреть, мало ли, также меня заинтересует, как и бумажный дом. Я в шоке с меня столько потов сегодня сошло Вообще кайф, мне очень нравится заниматься на стейпере, нравится После него заниматься на элипсоиде Обед сегодня выглядит так, и последняя таблетка Омега у нас сейчас утро, пасмурно, серо. Этот влог, который вы сейчас можете смотреть, это прямое доказательство тому, что блогерская жизнь и артистическая жизнь не всегда такая интересная и насыщенная, как может показаться и в предыдущем влоге. Я, в принципе, и начинала снимать в тот момент, когда у меня были какие-то дела, там, съемки и прочее, потому что это интересно. Вот такая бытовуха, знаете. Вот, не очень. Но я считаю, что такой влог тоже должен быть, чтобы вы понимали, что не все так, как так. Но все, конечно же, по-разному. Это блок вязалки уже реально какой-то. Вчера начинала вязать этот свитер, типа, регланом сверху, реглан-погон сверху. Как только выйду на плечи, я покажу вам, как это выглядит, потому что сейчас очень сложно понять. Вот. А я очень хотела изучить реглан, поэтому взяла Пашину махер, который он покупал для вышивки. К своему свитеру, который я ему связала, который меня расстроил, из-за которого я влогала. <laughs> вот. Блин, честное слово, этот влог, это влог вязалки. А, планов на день у меня, честно, нет. Совершенно никаких. И не хочется ничего планировать. Хочется просто вязать, смотреть сериалы, есть и все. <laughs> Наконец-то! Очень красиво. Посмотрите. Покажи рукава. Да. Крючком, кстати, сшивала рукава. Что ж, на этом влог подходит к концу. Несмотря на то, что он получился достаточно однообразный, мне было приятно провести с вами время. Я надеюсь, вам со мной тоже. Всего самого классного и до встречи в новых видео.